Об этом вам не расскажут в поликлинике. А я сейчас за 4 минуты поделюсь с вами семью секретами, как сделать вашего ребенка здоровым, если он часто болеет. Погнали! Секрет первый. Всегда исключайте у ребенка очаги воспаления. У детей они могут быть или в носоглотке, то есть могут быть воспалены аденоиды, либо воспалительный процесс в гландах. Сделать это очень просто. Отведите ребенка к лор-врачу. И если гланды посмотреть очень просто на обычном осмотре, то чтобы продиагностировать состояние аденоидов, самое идеальное это сделать эндоскопию на носоглотки. В крайнем случае, если у вас не проводится эндоскопия на носоглотки, хотя бы сделайте рентген носоглотки в боковой проекции. Но лучше сделать эндоскопию, потому что состояние аденоидов будет более понятным. Исключать очаги воспаления нужно между обострениями. И если они будут выявлены, то назначается соответствующее лечение. Секрет второй. В 100% случаев, если ваш ребенок часто болеет, исключайте аллергию. Даже если у вас нет предрасположенности. Даже если у вашего ребенка аллергии никогда не было. Идите к аллергологам. Даже если вам говорят, что аллергию исключать вам не нужно, хотя бы сдайте педиатрическую панель аллергенов. Потому что аллергия часто имеет латентный характер, но если мы ее выявляем и если мы убираем аллерген, то иммунная система постепенно успокаивается, нормализуется ее работа и ребенок становится здоровым. Секрет третий. В 100% случаев исключайте вирусную инфекцию группы герпеса. То есть те вирусы, которые могут сидеть в аденоидах в носоглотке, в гландах, которые нарушают работу местного иммунитета. Это Эпштейн-бар, цитомегаловирус и вирус герпеса 6 типа. Для того, чтобы выявить их активность, нужно сдать мазок из глотки для ПЦР к этим вирусам. И если вирусная ДНК будет обнаружена, никого не слушайте, что его не надо лечить. Нужно, потому что он нарушает работу иммунитета. Секрет 4: Это правильное лечение острых респираторных заболеваний правильное лечение насморков. Большинство родителей думает что у ребенка слабый иммунитет но мало кто знает что наоборот у часто болеющих детей гиперреакция идет иммунной системы они реагируют на каждый вирус который мимо пробегает и эта гиперреакция приводит во-первых к затяжному обострению во-вторых к формированию очагов воспаления которые впоследствии нарушает работу иммунитета. Поэтому во время обострения таким детям назначаются препараты, которые притормаживают работу иммунной системы. Например, местные препараты типа Мометазона. Но назначить эти спреи вам может врач только при личном осмотре и на приеме. Также я обычно назначаю антигистаминные препараты, то есть противоаллергические, даже если у ребенка нет аллергии. Потому что они тоже притормаживают определенные звенья работы иммунной системы. Идите к врачу для того, чтобы вам назначили правильную схему лечения во время обострения с использованием этих препаратов. Секрет пятый. Обязательно закаливайте вашего ребенка. Самое простое это отдайте ребенка на ледовые виды спорта. Хоккей, фигурное катание. Если вы живете в холодном регионе и у вас есть возможность заниматься лыжами, отдавайте ребенка в лыжи. Если такой возможности нет, пусть ребенок идет в бассейн, причем в бассейн с нормальной температурой воды для взрослых, а не для детей. Если же и такой возможности у вас нет, то вы сами можете позакаливать своего ребенка, на эту тему есть специальное видео на моем YouTube канале Доктор Храбров, можете с ним ознакомиться. К сожалению, в данном формате я не успеваю с вами поделиться самыми важными пунктами шестым и седьмым, но если вам действительно интересно, нажимайте кнопку внизу, и мы пришлем вам видео с самыми важными шестыми, седьмыми секретами. Получите видео прямо сейчас. Хорошего дня, отличного настроения. Пока.